Коллеги, добрый день. Начинаем нашу встречу. Сразу представлюсь, меня зовут Лисовский Дмитрий, я проектный менеджер по решениям видеоконференцсвязи в компании «Тематика». Ко мне вы можете обращаться по любым вопросам, связанным с проектом по видеоконференцсвязи. Ну и вообще, если у вас возникают какие-то вопросы, сложности, буду рад помочь вам. Мой коллега, старший, прицел инженер Икушин Юрий – это тот человек, который помогает подбирать решения для наших любимых заказчиков, также активно участвует в процедурах выдачи оборудования для тестирования и проводит с вами, когда вы приглашаете э, ваших заказчиков к нам в демо-зала, в котором мы сейчас находимся, и показывает, рассказывает об оборудовании. И заказчики уже уходят с пониманием, как оборудование работает. Им гораздо легче после этого принять решение о приобретении того продукта, который они уже увидели в работе. И уже уверены, что он им подойдет. Тема нашей сегодняшней встречи e – E-Link Room панель для бронирования переговорных комнат. Я буквально пару слов расскажу о производителе. Елин e уже давно известен не только как Поставщик телефонов компания долгое время в течение семи лет занимается производством решений для видеоконференц связи, стала заниматься производством и поставками гарнитур. И буквально в прошлом году появилось новое направление активности это решение Smart Workspace. Ну, в достаточно вольном переводе на русский язык умная переговорная комната. И как раз одним из представителей этой линейки является панель бронирования переговорных и линк ну, рум Мы сегодня в основном и будем вещать Потом, для чего эта штука, зачем она что она умеет, что она себя представляет. Коллеги, если у вас будет сегодня какие-то вопросы, смело пишите сразу в чат. Мы с Дмитрием будем смотреть активно в чат в том числе. И если тема подходящая в данный разговор, да, то мы будем их озвучивать и отвечать на ваши вопросы. Ну а по поводу более такого точечного, содержательного описания, что у нас будет в ходе нашего вебинара, это что в переговорных комнатах, как все привыкли, не только можно видеоконференц-связь устанавливать да, терминал для видеоконференц связь но также нужно и, скажем так, обеспечивать некую защиту переговорной комнаты да, от несанкционированного доступа туда, чтобы не отвлекали от разговора, да, от уже идущей встречи. Что для этого предлагает Ялин, сколько это стоит, вопрос денег, мне кажется, он всегда самый актуальный, и для каких еще сценариев можно использовать оборудование, про которое мы сегодня будем говорить, а именно про саму сенсорную панель. Да, все так, ведя разговор о переговорной комнате, я немножечко описать такую достаточно стандартную модель. По примере даже нашей компании, переговорная комната представляет из себя закрытое помещение с глухой непрозрачной дверью, и для того человека, который находится снаружи переговорной комнаты, непонятен статус занятости. Сейчас переговорная комната свободна, можно и пользоваться, в нее заходить, либо она занята кем-то, и там проходят важные переговоры, совещания. Нередко так случается, я бы даже сказал часто, конкретно, например, в нашей компании, когда у нас происходит либо внутренние, когда приезжают партнеры, естественно, совещание уже важное, приоткрывается дверь, и сотрудник заглядывает внутрь, чтобы понять текущий статус занятости или Смотреть, кто участвует, кто находится внутри, ищет какого-то сотрудника. Это не способствует концентрации на встрече. Естественно, отвлекаются все находящиеся в переговорной и ну, немножечко может теряться неисповествование. Ну да, это очень сильно сбивает да. каких-то вещах говоришь, и тут со стороны у тебя или до значит, ты сфокусируешь свое внимание на человека. Конечно, на ты просто докольно отвлекаешься, этим. поворачиваешь голову, смотришь, кто пришел и отвлекаешься, повторюсь. Но данная проблема решается даже а, путем введения системы бронирования, если если эта система бронирования функционирует на сторонней платформе. Немножечко поясню, опять же, на примере нашей компании система бронирования переговорных комнат развернута на платформе Bictress 24. Мы резервируем переговорные комнаты, когда хотим ими воспользоваться, когда у нас назначены, запланированы какие-то мероприятия. Но для того, чтобы увидеть конкретно сейчас, в данный момент времени, переговор на или свободно, мы можем увидеть это на компьютере, на телефоне. То есть, должны зайти на сторонний какой-то ресурс. Конечно, проходя мимо переговорной комнаты, гораздо легче открыть дверь и заглянуть внутрь. То есть проблема не решается, какой то система бронирования, которая находится на стороннем ресурсе. Но у компании E-Link решение этой проблемы есть. Это стильная панель бронирования, которая располагается непосредственно перед входом в переговорную комнату, либо вообще в любое помещение и информирует человека, который пытается войти в переговорную комнату, который просто находится рядом с переговором, ну, да, он да. информирует, что, что сейчас происходит внутри. Занята переговорная, свободна одна, можно туда заходить, или там какое-то важное совещание, и заходить ни в коем случае нельзя. Но даже если не важное совещание, то все равно туда заходить. Правильно, Юрий, как раз говоря, о цветах первого информирования происходит благодаря световой индикации. Здесь прямая аналогия со светофором. Интуитивно понятно, красный цвет означает, стой, не заходи, помещение занято, зеленый, вперед, путь свободен, помещение доступно, и можно пользоваться. А также отображается информация о скором начале бронирования, когда скоро начнется встреча. То есть ты и, заходя в помещение, понимаешь, что им можно воспользоваться какое-то короткое время, потому что скоро будет забронировано заранее стоять. Либо вообще, что она все-таки занята там на пять минут, и свои вопросы за пять минут не решишь, да. Поэтому, значит, надо искать какую-то другую переговорную комнату. Абсолютно верно. Важным фактором в нашей панели являются яркие светодиодные индикаторы по бокам. Я даже покажу. У нас панель наконец-то в наших руках, потому что очень долгое время наша панель была в тестировании, потому что пользуется спросом, и заказчикам, конечно, интересно посмотреть. Очень яркие рамки во всю высоту, двум сторонам. Плюс этого – возможности издалека видеть статус занятости. Например, если у нас какой-нибудь длинный коридор в компании большой бизнес-центр, и мы издалека видим, какие переговорные заняты, зеленый, конечно, означает, что они свободны. Ну, не надо будет тратить свое время, идти метров двадцать, тридцать, сколько, ну, какое расстояние. Производитель заявляет нам, что с расстояния двадцати метров будет видна индикация. Да, я тебе скажу еще больше, что у него. Можно отрегулировать яркость, можно сделать поменьше, то есть он там будет тускло, но все равно видно статус занятости переговорной пункты виды, прям совсем ярко. То есть то, что сейчас вот у нас настроено, это примерно там наполовину. Там прям можно прям ядреный такой цвет. Сделать, я сейчас показал не партнерам не полный неполную Solana, да. Ну, опять же, тут камеры не факт, что передаст реальную картинку. Лучше тогда это все вживую смотреть непосредственно. Конечно, и тем более такая возможность есть. Мы, повторюсь, оборудование предоставляем в тест с нашим партнерам. Немножечко дополню, что индикация – это первичная информация, которую можем посмотреть даже с расстояния. Но подойдя ближе к панели, мы уже можем увидеть гораздо больше информации. И первое, что бросается в глаза – текущая дата, время, название переговорной и ближайшие события и систему бронирования либо текущий статус и ближайшие события, которые внесены в систему бронирования. А если события происходит сейчас, то информация об этом текущем событии, ну, например, о совещании. Вот. Мы можем понять, какая встреча сейчас проходит. Поэтому на у нас там 8-дюймовый экран. Мы знаем, что на рынке есть решение, 10-дюймовым экраном. Наверное, есть и больше панелей, да, действительно. разнообразных факторов бывает. Ну вот у Ялинка это 8-дюймов и, наверное, вот меньше 8-дюймов уже будет не очень комфортно смотреть. Там уже будут очки совсем маленькие, буквы уже будет плохо видно. Вот 8 дюймов это, наверное, такое, наверное, может быть не золотая середина, но отличный такой среднячок, я бы, наверное, назвал. Для Здесь... отображения и просмотра информации, отображаемой на экране. Я согласен с тобой, главное, что на нашей панели доступна вся информация, она читается. То есть нам не нужно вглядываться, действительно, достаточно для того, вот. чтобы считать эту информацию. И, и вижу вопрос от Андрея, ну, Игоря Андреичука. А возможно ли использовать решение для бронирования конферензала? Да, собственно, как раз-таки вот у нас и идет вся сегодняшняя вебинар о том, как можно ром Panel использовать для бронирования переговорных комнат, конференц залов И вот то информация, которая будет отображаться на его экране, про что вот сейчас Дмитрий рассказывал, это зачастую зависит от той программной, программного обеспечения, то есть тем бронированием, которую клиент, вы используете. Потому что именно она определяет, что будет отображаться на экране. Про варианты использования с конкретно с некоторыми видами тем бронирования у нас как раз и будет буквально через пару слайдов. Но если коротко, то в принципе Room RoomPanel может с любыми системами бронирования, у которых есть программные клиенты на операционной системе Android. Ну, мы чуть попозже об этом подробнее поговорим. Давай расскажем, что именно из себя представляет девайс, Сама железка. Ну, во-первых, это устройство, корпус которого выполнен из металла. То есть это такая достаточно... Увесистая, и благодаря металлу, что она у тебя ну, не царапается, хотя на это царапается не очень хороший пример. Сейчас же будет очень аккуратно не пользоваться. Буду ну, специально аккуратно, да. Это, да. ну в общем, стильный корпус, симпатичный. Да. Такого в темных тонах -то сделан. По цвету, какой, я не могу сказать, там какой-то вот Значит, сразу бросается в глаза тонкий дисплей. Да, по заверениям от вендора он там буквально в 9 миллиметров, даже меньше сантиметра, но есть некий нюанс, про него мы чуть попозже расскажем, что у него сзади есть небольшой педикс который выбирает из-за чего в некоторых условиях его нельзя сделать за с экраном как например там с тем же с Кубиком, про который мы уже там, продаем больше года панельные компьютеры компании кубик про способы установки мы поговорим чуть попозже 8 дюймовый сенсорный экран который позволяет соответственно 10 нажатий ну, наверное это избыток ну, обычно там парочка нажатий которые требуется чтобы нажать Резервировать и ввести адрес электронной почты, например. Ты будешь про одновременно нажать, семью. Да, да, да, это обычно не требуется. Есть встроенный датчик там освещения и приближения. Это обычно нужно для того, что когда человек подходит непосредственно к переговорной комнате, к панели, она будет автоматически включаться. До момента того, как человека нету, зачем ей просто так гореть, тратить электроэнергию? Она переходит в энергосберегающий режим, и там будет просто темный экран, а видно статус по лет индикаторам. Это очень полезная опция, тем более, но. Кроме экономии электроэнергии, понятно, что там идет незначительное потребление. Это сохраняет, продлевает ресурс саму ну, да. Когда панель не работает но стоп Также для того, чтобы, не, скажем, для повышения и удобства, и приятности использования устройства, экран покрыт, как ты говоришь, олеофобным покрытием, да? Все, верно. Не остается отпечатков пальцев. даже если и остаются, то их сильно будет меньше, нежели обычным. Они будут меньше видны. Представляете, панель, которая управляется благодаря касанию. люди разные подходят, трогают, нажимают, конечно. Есть вариант протирать постоянную панель, чтобы она у нас была визуально эстетичная, блестящая. Но производитель позаботился об удобстве пользователя заранее и смотрел специально олеофобное покрытие. И это было бы очень видно, как раз на выключенной панели, когда на переходе в режим сна это еще не так бросается в глаза. Да и немножко других технических характеристик. Есть встроенная поддержка Wi-Fi Bluetooth, а есть встроенный микрофонный динамик. Для системы брони вот, обычно они не используются, но как раз для альтернативных каких-то решений, например, там, для использования панели в виде там, Digital Signation, например, либо для ну, какой-то авторизации или в виде, можно в теоретически использовать ее как вызовная панель домофона. Ну, то, раз, да, то есть микрофон так или иначе есть возможность использовать почему нет. панели работает по пое то есть соответственно можно обойтись без адаптера питания это очень удобно что всего один нозорный разъем для работы всей панели требуется подсоединить но если например в компании нету уе коммутатора то в комплекте идет адаптер питания на 12 вольт также в качестве решения мы можем даже как компания как оптиматика можем предложить и поле инжекторы и сами поле коммутаторы от компании вайтек что несколько удобно мне все-таки считаем, чем адаптер питания. Ну, банально меньше кабелей тащить. Есть в комплекте кронштейны, крепления на стену и на стекло под разные углы наклона. Ну, наверное, это самое интересное по сами железки рассказали. Вижу еще вопрос, что если сравнение с DoorTable. самой системой бронирования мы не сравнивали, а дальше у нас будет сравнение именно RoomPanel с конкурентами в виде железо ну, железа, -железа сравниваем именно сами панели. Они у нас будут ближе к концу. Сами системы бронирования мы не сравнивали. Также я Линк представила и уже реализует Room сенсор это датчик занятости, который работает по Bluetooth. То есть он полностью беспроводной датчик, который работает только с room panel, их к одной панели можно привязать до 4 штук и работает он от батарейки CR123. Датчик у нас тоже здесь есть. Сейчас его визуально он имеет такие небольшие малые размеры и поставляется только в белом цвете. И на тремовский скотч он вешается ну, где-нибудь на потолок, либо на стену, на то место, где он должен детектировать людей. Скажем так, зашел человек в переговорную комнату, либо в конференц-зал, и он тогда отрабатывает по занятости. Также помимо того, что он, скажем так, бронирует переговорную комнату, он это позволяет, точнее сама панель это умеет делать, по информации о датчике, соответственно, сделать быстрое бронирование. Юра, я правильно понимаю? То есть у нас, например, помещение не забронированное ранее, то есть имеющее что свободно? Да. Нет, нажимая ничего на панели, человек заходит в помещение, сенсор рассчитывает эту информацию, то есть видит присутствие человека и в систему вносит информацию о бронировании. Да, то есть это реализовать можно, не все системы бронирования это поддерживают на текущий момент, но как раз про доработку программного клиента мы с тобой поговорим чуть подробнее, расскажем, как это можно сделать. На текущий момент это гарантированно работает с, одной, с, с облачным решением. Мы даже сегодня не продемонстрируем это, если у нас хватит времени. Помимо самого бронирования, это панель, также температуры и влажности в самой переговорной комнате. То есть можно это проверить и увидеть на самом экране. То есть и информация включить... вводится на панели? На сам, сам экран, да, панели. И мы с тобой так или иначе пришли к использованию Room Panel с различными системами бронирования. Начнем мы с решения для Microsoft Teams. Ну, вот здесь сразу нужно добавить, что у нас само решение RoomPanel это аппаратное решение и его функционал зависит от той платформы, которая нем в нем развернула. У, у раз. нас есть прям специальная версия программного обеспечения для RoomPanel, после чего он умеет, ну, работает только с Microsoft Teams и с теми возможностями, которые ему предоставляет сама платформа Room Teams, MS Teams. Например, там есть два состояния. В основном это переговорная либо свободно либо она занята. И в состоянии занятой или забронированной, можно по-разному это называть, оно бывает либо красным, либо фиолетовыми цветами. Опять же, это настраивается и выбирается на самой платформе именно там, того, вендора, который это, скажем так, решение придумал. Либо под требования конкретного заказчика. Может быть, он хочет, чтобы занятость была ну, розовая, например, и синяя свободная. Ну, различные варианты. Ну, вот в Microsoft сделано следующим образом. После включения устройства, ну, все сеть вообще питания, мы попадаем в раздел авторизации, и сама панель поддерживает два способа авторизации. Это авторизация через само устройство, то есть мы своими пальцами вводим адрес электронной почты и по пар... К той учетной записи переговорных пунктов, который хотим привязать данное устройство, и нажимаем Войти, после чего система нас авторизует и начинает работать как панель бронирования конкретных переговорных пунктов, либо через веб-интерфейс. По моему опыту через веб-интерфейс это сильно удобнее, чем через само устройство. Панель в этом режиме отображает код, который мы должны ввести по специальному адресу. Здесь слева внизу можете увидеть Microsoft.com device login, после чего вводим пароль и сами. С своего компьютера выбираем, какой учетной записи будем привязывать это конкретное устройство. У Ялинка есть также и свои видеотерминалы для и Microsoft Teams. И они будут, скажем так, синергировать друг с другом. Мы будем, планируем ССО, например, рабочего места, либо самой сенсорной панели. Это тоже можно сделать. И мы эту бронь в том числе увидим на самом терминале VKS, который используется в переговорной комнате. На главном экране, что мы видим? Ну, самую основную важную информацию, которая нам требуется. Ну, текущее время, название переговорной комнаты, список предстоящих встреч. Также мы увидим в зеленом цвете, что переговорная комната свободна. И кнопка «Зарезервировать». Это «Зарезервировать с текущего момента». То есть система не позволяет забронировать, например, через час, ну, непосредственно стоять перед переговорной комнатой или выбрать бронирование другой переговорной комнаты, то есть текущей переговорной и выбираем время окончания нашей брони. После чего нажимаем кнопку резерв и все прекрасно, мы забронировали переговорную комнату за собой, фоне в помещение и делаем свои дела. Деловые дела. Деловые то есть это дела, подойдет да. нам для тех случаев, когда мы подойдем к переговорной комнате и видим, что она сейчас свободна, она да. нам нужна, мы делаем бронирование, чтобы никто другой сейчас туда не вошел, не побеспокоил нас. Да. Мы там проводим встречу. Совещание, что. Да, и система, соответственно, не даст тебе возможности выбрать время, если там уже что-то занято. То есть, например, если встреча у тебя есть там через 30 минут, то ты сможешь там от текущего времени только на 30 минут бронировать, ну, либо идти искать другое помещение для бронирования. Удобно, что не будет пересечений между коллегами. Да. Также есть. У Ялинка решение и для Зума тоже специальная версия ПО, которая полностью имеет брендированный интерфейс для работы в системе Зум. В ней точно так же, как и в Teams, есть два способа авторизации. Через экран самого панели бронирования точно также мы будем учетную запись и выбираем переговорную пункту, которую мы привязываем. Либо через веб-интерфейс по коду. Там уже другая ссылка. Она имеет формат zoom.us.p. Идея та же самая. Вводим код ручками через клавиатуру на веб-интерфейсе и выбираем ту переговорную комнату, которую нам надо ее привязать. У Ялинка, как и в Teams, помимо панели, есть еще и видеотерминалы для Zoom Room, и данное устройство сенсорная панель тоже требует наличия лицензии Zoom Room, без нее это не будет работать. И, как можно заметить, каждый вендор придумает свой собственный интерфейс на отображении и предоставлении информации. Ну, основные элементы, они так или иначе все есть. Хотел выделить, что список запланированных встреч он отображается в середине экрана. И можно их выбрать, посмотреть информацию о них и отменить, например. Также внизу отображается статус занятости. Помимо этого индикатора есть еще подсветка на самом экране. И кнопка зарезервировать. Экран резервирования здесь выглядит сильно иначе, нежели у Teams. И, наверное, возможности побольше. Можно сделать название, опять же, записать там встречу, а компании Рака и Копыта. И вы можете заметить, что здесь есть требования пароль и комната ожиданий. Это означает, что мы точно так же планируем и саму видеоконференцию. То есть не чисто само помещение забронировали, но и бронируем терминал, который там в этой переговорной комнате привязан. И мы даже можем отправить сразу с панели приглашение участников, добавив да, их электронные адреса, e Это очень удобно. То есть мы на панели бронирования сразу бронируем само помещение и создаем встречу. Yeah. И сразу же идут уведомления участникам, приглашения yeah. на эту встречу. Ну, опять же, можно это сделать с рабочего компьютера, но также и сама панель это предоставляет. Также не подсвечено, но вы можете выбрать другую переговорную комнату, если она занята. Подошли к переговорной комнате, видим, что она занята, нажали все равно резервировать и смотрим другие помещения, это свободные, можем их забронировать, не бегая, не ищая их. По всему зданию. Давай посмотрим. Тут вижу вопрос тоже от Игоря есть. Меня интересует возможность использования решения без дисплея в первоначальном для управления бронированием, с возможностью бронирования через внешний веб-интерфейс заказчика. Меня интересует возможность использования решения без дисплея в первоначальном для управления, к сожалению. Игорь, я не понял вашего вопроса. Я предполагаю, что речь идет про некую программу без самой панели бронирования. Наверняка на рынке есть данное решение. Наша идея в что нужна панель бронирования. Любом а, без дисплея. Может. Просто ну, необходимо, наверное, более подробно описать задачу. То есть, нужна индикация в этом случае потребуется, можно, можно предложить устройство, которое не будет был дисплеем, просто будет иметь индикаторы световые и цветом показывать статус а занятости. У ну, а, Ялинка такого результата. решения нет, есть такое решение компании Кьюбик. Ну, Тема тем сегодня вебинара у нас Ялинк и Кьюбик. Вы можете обратиться к нам с данной задачей. Мы проработаем более конкретно уже после вебинара. Ну, а мы с тобой поговорили о решениях о готовых решениях, когда мы поставляем саму панель и уже предустановленную платформу да, под да. Uh, Teams, или под Zoom. И перешли уже к следующей платформе. Да, Расскажи, да. пожалуйста, подробно. Самой компании E-Link тоже есть, что предложить в плане бронирования, системы бронирования переговорных фондов. И первоначально о чем мы хотели рассказать, это о решении Workspace Management. Это облачные решения, которые являются модулем системы YMCS, E-Link Management Cloud в сервер. Первоначальная YMCS предназначена для управления всеми устройствами E-Link внутри компании. То есть это такой сервер Autoprovision, который позволяет, во-первых, делать настройку всех устройств, а именно телефоны, VKS-устройства, USB-гарнитуры и видеокамеры. В том числе у нас появилось еще и четвертое направление, с которым E-Link работает с тем бронированием, то есть сами room-панелы. То есть видится в этой системе, их можно обновлять, настраивать, собирать с них статистику. Если, например, устройство имеет проблемы то система просигнализирует, что с этим устройством проблем то есть это такое прям полноценное решение по мониторингу устройствами я и там есть модуль вот который называется workspace management и он отвечает непосредственно за систему бронирования Переговорных комнат. Здесь краткая выдержка из того, что умеет данное решение, а именно мы можем привязать к двум календарным системам, а именно к Exchange к и Office 365. Ну, на самой панели, мы, на самом интерфейсе, скажем так, управления мы увидим у настроенных переговорных комнат их состояние занятость свободно и предстоящие события. Также мы можем отрисовать план помещения. Там как-то называется флай... у всех по-разному это называется у Деллинка это вот флайд Board. И опять же, собирать статистику да, о предстоящих встречах, То есть, статистика, сколько встреч было проведено, как часто использовались переговорный Да, да, да. Вот здесь как раз таки можно заметить, что есть так называемый процент резервирования. Насколько часто для такой хотя бы первоначальной цены можно, как ты видишь, с левой части создавать целые карты, как бы это сказать, директории, ну, мы у тебя делим компания, да, что у тебя компания может быть распространенная там, в одном городе, в другом городе, или, например, как у нас компания есть часть переговоров на первом этаже есть переговоры на шестом этаже для того чтобы можно было их разводить и не приходилось каждый раз бегать с первого на шестой и занятости неожиданной занятости в переговорной комнаты переговорные у нас здесь в зале на разных этажах а yeah. демозалы у нас уже в двух городах yeah. это в москве yeah. и Екатеринбурге тоже можем принести да. информацию сюда. Также к переговорным пунктам здесь привязываются сами непосредственно устройства, room panel, сенсоры. Здесь мы это все увидим. И можно выполнять настройки различные. Сколько можно времени забронировать, когда автоматически, если мы не зачекинились, будет у нас отменена встреча, то есть там очень много настроек, про них, наверное, мы не будем рассказывать. Ну, немножечко, пару слов расскажу, как раз про, Ты очень актуальный вопрос поднял, когда у нас переговорная комната была забронирована, но ей никто не воспользовался. Такая ситуация случается, проблема возникает, когда переговорных недостаточно, когда мы заранее создаем бронирование, и не, не все из этих бронирований, скажем, подтверждаются. Ну, возникает ситуация, когда переговорные простаивают при действующем бронировании, информации о бронировании ну, системы. И как раз благодаря системе подтверждения, бронирования, мы снимаем эту задачу, потому что мы перед входом должны подтвердить, что помещение будем использовать, мы подтверждаем встречу. И в противном случае, если этого не сделать, помещение автоматически освобождается, бронь снимается. Это очень помогает, когда ты, например, пришел, тебе приехал конечный заказчик, да, там, хочешь с ним переговорить на тему, да, так, скажем, случилось такое, что... Приехали, тебе надо пообщаться, ты смотришь, а у тебя занято переговорно, ждешь целый час, например, да, или только через час у нас На самом деле там даже никого и не. То есть по системе бронирования, да, мы видим занятость абсолютно всех помещений, а фактически у нас какие-то помещения поставили. Да. Ну, собственно, по поводу того, что будет отображаться на экране, мы видим, опять же, название, время. С правой части мы видим список встреч, если, соответственно, ничего нет, то все свободно, и кнопка забронировать. Соответственно, переходим на кнопку забронировать. Здесь мы мы видим много интересных вещей, а именно что в системе Ялинк Workspace Management мы отрисовываем план, и этот план отображается не только на веб-интерфейсе, да, но и на самой панели, которая в этом, скажем так, этаже по нашему дереву отображается. Этот план интерактивный, то есть его можно при помощи как раз уже встроенного мультитача жестами увеличивать, уменьшать изображение. Ну, здесь чтобы... у нас уже необходимо больше одного касания. Да. Мы видим прямо на плане занятой или свободно переговорной комнаты, благодаря световому обозначению ну, в нашем случае в нашем примере они все свободны. и можно например здесь вот справа внизу ты можешь заметить здесь стрелочки вверх то есть можно это план открыть на весь экран для того чтобы то все увеличится удобно. все будет да, да. но и... это не единственный план представления который доступен можно переключиться на список и в списке ты увидишь что находится какие решения в плане ну, в плане оснащения оснащения как да какой да, у нас есть да. и мы заранее вносим это да конечно это, это все, все заранее все это за И уже на основе выбора, во-первых, количества, на какое количество людей рассчитана переговорная комната, чем она оснащена, ты можешь, соответственно, ее выбрать. Мы можем отсортировать, например, вот мне нужна какая-то крупная переговорная от какого-то определенного количества людей. Да, также здесь доступны различные фильтра по различному и оснащению, по количеству людей, на которые она рассчитана, ты, соответственно, можешь себе выбрать, и у тебя список от этого будет меняться. Это тоже очень удобно. Так, я вижу, что там вопросы есть. Задача следующую заказка из пять зал требует совершенно, которое позволило бы управлять бронирование с рабочего места администратора отображением общей информации, запланированных помещениях на одном мониторе, и внешним интерфейсом интерфейсингом, обстоятельным бронирования потенциальным заказчиком. Наше решение, боюсь, что не подойдет, можно пообщаться насчет решения, там, это но предлагаем не в рамках текущего вебинара, потому что у Ялинк такого решения, к сожалению, нет по данной задаче. Также многие знают, не все, но у Ялинка есть свой облачный сервер видеоконференц-связи, который называется Ялинк Meeting Cloud. Если коротко, то это альтернатива решению Zoom, то есть это облачный сервер, в котором можно Пользоваться бесплатно, ну, для проведения видеоконференц связи. Например, все ему точно так же доступно проведение персональной конференции с ограничением 40 минут на 100 человек, но есть лицензии, которые позволяют проводить и неограниченное по времени видеоконференции, добавлять в аппаратные терминалы сторонние и ялин и в том числе относительно недавно туда добавили возможность привязать к переговорной комнате календарную систему и не просто ее привязать а также привязать и сенсорной панель для этого требуется коммерческий и план – это либо стандарт бизнес-энтерпрайз и сама лицензия e-link.ru. А информацию об этих лицензиях вы можете посмотреть на нашем сайте. На нашем сайте есть цены. А по поводу приобретения, Дмитрий, скажи нам, как вообще приобретаются эти лицензии? Приобретаются, вы отправляете нам запрос. У на система регистрации проектов стандартная у e -Link есть. Проектные цены есть, не непроектные. Но в любом случае необходимо проект регистрироваться, Это нужно к нам обращаться. И возвращаясь к предыдущей системе или Workspace, на текущий момент возможно приобретение бесплатно при соблюдении условий. Количество устройств в системе должно быть до тысячи штук и срок до трех лет. Эта информация на текущий момент, в дальнейшем возможно вендор что-то будет менять. Ну, а лицензии, в отличие от того же Zoom, где клиент сам приобретает у Zoom лицензии, да, которую хочет. то У нас здесь это все по стандартной партнерской линии. Цены розничные указаны на нашем сайте, но приобретаются личным заказчиком у нашего партнера. По поводу того, что доступно коротко, если облачное решение поддерживает интеграцию точно так же с двумя стилами календарными, это Exchange и EOS 365, и, соответственно, позволяет то же самое делать дерево, в правой части можете определить, то есть поэтажно, и к конкретной учетке привязывать железку. После того, как мы Room Panel привяжем я Митинг Клауд, мы видим, опять же, все то, что надо, все то, что было до этого рассказано, не буду повторяться. Хотел да, хотел акцентировать внимание на том, что здесь отображается информация, полученная с сенсора. То есть за дверью у нас 26 градусов, влажность 16%. Ну, достаточно такая уникальная вещь. И также в этом случае будет работать... И бронирование по тому, как сенсор найдет человека в помещении. То есть, например, вот мы здесь с Дмитрием сидим, у нас тут под боком лежит рум сенсор, который мы показывали. И у нас сейчас сенсорная панель находится в состоянии занятой. Здесь написано автоматика appointment То есть, система автоматически забронировала на 15 минут. По самому бронированию здесь все очень просто на текущий момент. То есть мы можем только задать время, название встречи и нажать кнопку зарезервировать. То есть, мы не можем забронировать другие соседи помещений, только вот нашу текущую, которая нам доступна. Но так как этот функционал добавился только недавно, вендор будет его развивать, и мы ожидаем появления новых функций, таких как, опять же, надеемся, что будет план помещения, возможность бронирования соседних помещений и, и так далее. Ну, это уже будет уже в следующем году. Ну, потому что все вещи будут востребованы. То нужно да. подойти и увидеть, например, вот тот переговорный, который тебе подошел. Ее текущий статус, например, занята. И тебе нужно найти свободную переговорную. Их может быть большое количество. И ты на плане уже видишь, где эти свободные ну, переговорные, да. и как им пройти. Не просто номер помещения 34, где она находится, тебе нужно искать кого-то в помощь. А ты на карте, на плане, помещения ты видишь? Да, ну и вот как раз таки пример: ну, чтобы не на камеру показывать, а сенсор увидел в переговорной комнате, создается автоматическое бронирование. Создается оно по умолчанию на 15 минут, потому что ну, предполагается, что человек может зашел там, клининговой службы, там, убрать там в переговорной комнате, либо что-то кратковременное так или иначе. потому что Если человек планирует надолго, то он берет и бронирует переговорную комнату. И уже там сразу указанием на длительный срок. На конкретный срок, на тот, который да. ему нужно. И мы перешли к такому большому разделу, который звучит как использование ром-панели для сторонних устройств для состоронними системами. Мы сейчас вот только проговорили про решение Teams, где есть конкретная прошивка на Room Panel, которая периодически обновляется с выходом новых возможностей и в Тимсе и в сам Ялинко разработал что-то новое как в Zoom. Е. И вот третий глобальный раздел – это использование со сторонними решениями. Как раз таки вот приступая к задаче, которую, например, сам Dearing Microsoft Teams или Zoom не может, при условии, что там и Teams и Zoom сейчас официально на, рынке, то, на российском старые, рынке да. Да, они представлены, то очень много есть решений, в том числе российских, которые каждый из них имеет свою собственную ну, какую-то уникальную фичу. Кто-то работает с приложением на компьютере, кто-то работает с приложением на смартфоне, кто-то еще каким-то образом работает. И, их, скажем так, продукты программные можно установить на eolink.ru ну, Потому что, как мы говорили ранее, он работает на инфляционности и Но зачастую требуется глубокая интеграция. Не просто сюда поставить изображение, ну, например, какую-нибудь игрушку поставить, тот же самое на и сидеть играть. Ну, необходимо задействовать, чтобы у нас правильно работала индикация, правильно да, работали да, все да, датчики и все, что внутри нашего решения есть. Вот для этого как раз-таки eolink.ru есть возможность предоставить из и API для того, чтобы инженеры разработчика, разработчика смогли адаптировать интеллект. своего программный клиент с нашим продуктом. Павел Елинг компания. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, как вот этот процесс предоставления этой возможности осуществляется? Очень просто. Партнер обращается к нам как дистрибьютору. Мы создаем обращение к производителю. Необходимо подписать соглашение по неразглашению информации. Это стандартная процедура. И после чего вендор направляет инструмент для глубокой интеграции своего устройства. Это как раз API, И также комплект средств разработки, которые позволит программистам создать приложение SDK. В этом случае разработчикам будет облегчена задача по созданию программы, не ну, то, что они обязательно не смогут сделать, потому что всех, всех скажем, это индивидуально, да. да, да поэтому каких-то затрат страны коммерции не надо. Абсолютно, есть... здесь это все происходит на безвозмездной основе. Но ну, естественно, <с> сама, сама панель управления продается, а уже все вспомогательные вещи для создания стороннего приложения предоставляются производителям g бесплатно. Опять же, если есть вопросы, обращайтесь к нам. Мы все проработаем. Да, каждый запрос индивидуально. Процесс установки сторонних программных принтеров крайне прост. Достаточно зайти на веб-интерфейс панели и да. разделить да. application, установить просто в виде файла, куда загружается только файл стандартный и происходит процесс установки, после чего мы, соответственно, это приложение можем через меню запускать. Все ладно, просто забрать. По поводу установки есть, есть некие нюансы, они заключаются в следующем, что у панели, сама она, сам экран панели тонкий, 9 миллиметров, но у нее, как вы можете заметить, есть некий выступающая часть. Ну, то есть интерфейс они выведены да. Да. как раз в этом выступающую часть. И из-за этого в комплекте у нее есть несколько видов кронштейнов. Есть кронштейн под 20 градусов или под параллельное исполнение, то есть вот такие вот. Два кронштейна, они оба идут в комплекте, и, соответственно, уже через этот кронштейн мы саму панель крепим, может на стекло, на дерево, на бетон, ну, в принципе, на любую, любую да, ров ровную абсолютно. поверхность. Но стоит учитывать, что в текущем ее исполнении самая проблемная часть – это будет установка ее на стол. Потому что отдельного крепления кронштейна на стол нету ну и честно говоря те которые вот имеются они полностью не дают возможность эту панель установить именно как на стол вот такой как небольшой нюанс ну потому что прежде всего панель предназначена для того чтобы она все-таки была смонтирована именно на стену перед домом да. рядом с дверью но опять же есть кронштейн который если например заплани запланирует что мы ее вообще заподлицо в стену то тогда это опять же уже никаких проблем нет Вызывает. Абсолютно. То есть если в стекло мы не можем заглубить, ну, ни при каких условиях, то, ну, например, гипсокартон, мы все-таки можем сделать заглубление, и у нас действительно останется только красивый визуально тоненький дисплей. Да. И вот мы дошли до конкурентов. Опять же, всех, наверное, конкурентов мы не стали вводить, потому что многие конкуренты ушли с рынка, да и... Банально уже на слайд будет буквы настолько маленькие, что практически видно не будет. Но мы сюда добавили это прямо даже конкурентов, которые мы сами продаем. Абсолютно, да. То есть решения кубиками поставляются. Сейчас мы еще с Room Display, это от производителя eStart тоже начали работать. Мы То, начинаем. -то... То есть да. это вот новый продукт, который выводится. И при сравнении с конкурентами, ну, в первую очередь, бросается база, выделяется, я бы сказал. Конечно, это индикаторы. На нашей панели они а больше всех. всех значит лучше видны, потому что они расположены по бокам во всю высоту и даже заходят на горизонтальной плоскости. Ну да, на верхние и нижние края, что как бы и позволяет еще и при просмотре вперед, то есть напрямую да, смотреть, то будет видны как раз таки, вариант вот этим вот обрамлением сверху. Да, да. они яркие, действительно, визуально они заметные. Говоря о диагонали экрана, да, мы видим, что на рынке достаточно много моделей сделано 10 дюймов, но, как Юрий уже ранее говорил, 8 зимов это, наверное, та минимальная диагональ, которой считается информация, она видна и считается комфортно. Вот это основное достоинство и благодаря такой небольшой диагонали разрешение, то есть разрешение на панели HD-качество, оно воспринимается наверное, даже лучше, чем на панели управления с диагональю 10 дюймов. Самым важным отличием является возможность подключения аксессуара, это дача к полностью без проводов, с конкуренты, таким похвастаться не могут, нам никакие провода не нужны. Ну да, у того же самого кубика там, например, все аксессуары, например, ты можешь видеть, они проводные, да, не там есть преимущество что ты можешь там по проводам большее количество аксессуаров подключить их вариации больше Ну, если например требуется сравнивать только с датчиком присутствия то здесь у нас безусловно преимущество также как несложно заметить у нас есть преимущество и по цене по цене это основное преимущество для заказчика потому что конечно каждый заинтересован в минимальной цене в минимальных затратах и здесь мы среди конкурентов впереди всех да, потому что зачастую опять же общаясь с с заказчиками в виде зале всегда у клиента возникают вопросы о том, что почему так дорого, вопрос цены как бы здесь немаловажный момент имеет. Раз мы поговорили по цене, да уже обсудили ее, и, наверное, по поводу того, как это вообще все это поставляется, это озвучить, что RoomPanel Room Panel бывает так называемых в трех ипостасях да, с трех вариантов работы бывает. Это Room Panel с Teams, то есть специальное программное обеспечение, Room Panel Zoom и Room Panel Basic. Основная сложность, наверное, и путанность, это будет на основе Basic, ну, потому что все предыдущие о говорили, выше, они как бы узконаправлены. Ну, задача да, совершенно верно. А вот с базиком несколько сложнее, потому что вот именно вариант поставки basic его можно использовать и для работы с E Management, и с Иалинг Митинг Клауд, и для сторонними устройствами. Какой вариант мы будем завозить и держать на складе? В наших планах введения единого артикула мы будем поставлять само устройство, саму панель и уже платформу, необходимую для работы, партнер будет выбирать самостоятельно и мы планируем, что ее можно будет скачать с нашего сайта и установить. То есть есть возможность вообще переустановки. Сейчас на нашем сайте, насколько я знаю, как раз написано просто ром-панел, она находится в разделе Smart Workspace, рабочие места. Процесс обновления прост, то есть никакие лицензии или дополнительные покупка дополнительных лицензий никаких не ну, требуется. Да. То есть просто идет банальная перепрошивка устройства. И в принципе там из Basic можно сделать Teams, из Teams можно сделать Zoom и различные варианты. Ну и, наверное, в качестве подведения итога хотелось бы с нашей стороны акцентировать ваше внимание на том, что все-таки панель Room это все-таки бронирование переговорных комнат. Это ее первостепенная удача. Расставная, я даже сказал. Да, да. Есть, везде, где у нас есть, у нас, у наших заказчиков, есть переговорной комнаты. Да, и, людям, соответственно, отображать статус бронирования переговорной комнаты, и дать возможность людям забронировать там, на текущий момент времени переговорную комнату, забронировать ее на спустя час, ну, через спустя какое-то время забронировать другое помещение, и, скажем так, дать возможность компании контролировать там, бронирование, насколько оно часто бронируется, сама переговорная комната. Или наоборот, эта переговорная комната не бронируется, и, может быть, вообще ее переделать, изодной сделать маленькие. Потому что маленькие переговорные комнаты бронируются или пользуются не чаще, чем большие. Давайте поможет провести аналитику, и особенно это востребовано в компаниях, которые сдают переговорные комнаты в коммерческой цели, в аренду. Да. Да. Также, как и в компании, которые занимаются, это капоркинг, которые выдают по часам, по времени, да, там, доступ к каким-то переговорным комнатам. Абсолютно, причем не в том понимании, как Open Space, некий с рабочими местами. Есть разные форматы, например, на слайде мы видим отдельные, изолированные рабочие места. На слайде мы видим несколько таких помещений, может быть, гораздо больше. Посетителям, клиентам необходимо в них ориентироваться, необходимо понимать. Здесь мы видим прозрачные двери, но мы должны понимать, на какое время переговорный свободно, на какое время ее можно занять. Переговорный бывает даже открытый, то есть, знаешь, такой, как пол-шаттл, или как одной стены нету, сидишь напротив человека и вы общаетесь друг с другом, тоже можно бронировать, чтобы тебя не отвлекать. То есть опять же, Он сфера. Разнообразие, сфера да. В том числе, какой вариант мы можем предложить, это для не только там, бронирования переговорной комнаты, панели, она может находиться и внутри переговорной комнаты. Зачастую в переговорной комнате есть панель, которая позволяет управлять жалюзями, светом, скажем Система так, Система кондиционирования. С климатическими складками. То есть чем могу... да. умный, ум, Умный офис. У, умный офис. Даже Умный дом, наверное, уже примышленный. Тут это, что, не ну, офис, это, наверное, переговорная уже, да, потому что все-таки мы ну, управляем периферией внутри переговорной комнаты. Вот, то есть тоже как вариант использования, почему нет. И на самом деле вариант использования данной панели, он ограничивается только фантазией партнера нашего, заказчика, интеграторов. То есть можно использовать панель для Digital Signs, чтобы просто какие-нибудь видеоролики крутить. Например, вариант. рекламные да, или да. Либо для отображения каких-то медицинских учреждений. Крутишь рекламу, потом показываешь занятость или там, запись приема врача. На каждом кабинете, да, на каждом его лучший удобно. Все разнообразие. Включается в том софте, который мы устанавливали на панели компьютер и есть В теории мы даже можем игры запускать на панели управления Нет. и их созданий. У нас 10 касаний, как раз когда. Панель работает шустро, с этим проблем у нее не возникнет. Коллеги, наверное, мы рассказали все, о чем хотели на сегодняшнем вебинаре. Если у вас есть вопросы касательно тех решений, которые мы озвучивали показывали, то задавайте. Мы, наверное, подождем, если вопросов нету, Спасибо, что присутствовали на нашем вебинаре сегодня. Надеюсь, он был вам полезен. Мы тогда пока сейчас выключим с Дмитрием микрофон и подождем вопросов, если они будут. Да, будем рады ответить. Да, приходите к нам на наши вебинары и дальнейшего. Приходите к нам на вебинары, приходите к нам в гости. Демонстрационный зал. Да, как да. сами, так и с заказчиками. Также у нас для регионов, а именно, может быть, это будет для коллег из Екатеринбурга. Интересно, что у нас открылся демонстрационный зал в городе Екатеринбург, и что туда уже можно записываться и посещать. Да, открытие уже произошло, зал уже функционирует. Бронирование доступно на нашем сайте. Раньше могли выбрать только демонстрационный зал в Москве. Сейчас Первый этап выбора – это, собственно, город Москва или Екатеринбург. Там можно посмотреть и на ВКС, и на телефон и на стима... Ну, в общем, все, с чем, практически все, с чем работает компания тематика. там можно посмотреть. коллеги ну, видим вижу, что вопросов нету. Спасибо вам еще раз, что посетили наш вебинар. Надеюсь, что вот. информация была полезна. Да, присоединяйтесь на следующие вебинары, которые будет проводить наша компания, и до встречи. До встречи Возможно. уже, наверное, в новом году. Еще год не закончился, мы можем встретиться. В общем, до скорых встреч. Спасибо вам. Спасибо.